Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи Бортмани. Наш фонд является инвестиционно-МЛМ проектом. Основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологубов. Дорогие партнеры, уважаемая администрация и уважаемые наши программисты, я сегодня хочу поздравить от всей души с маленьким нашим днем рождения. Нам сегодня ровно год и пять месяцев, как мы находимся в сети и успешно развиваемся. Наш фонд – это рабочие места. Социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям возможность зарабатывать, кормить свои семьи. Мы охватываем огромный пласт населения нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократили с работы и, конечно, молодежи. Наша цель – как можно больше научить людей зарабатывать деньги в интернете, чтобы они жили полноценной, интересной и насыщенной жизнью. И теперь к главной нашей новости а, как вы все наверное, знаете а те кто ребята не знаете а я даю информацию у нас в нашем фонде объявлен предстарт новой площадки она называется денежный рай старт состоится 11 мая в 19.00 по москве 18.00 скайп чате будет Вебинар а, проведет наша наш Денис Сологуб. Значит, как вы видите, вот она площадка уже добавлена. На этой площадке как будет проходить... Минуточку, долго был... Значит, как будет проходить старт? Ребята, вы заходите на эту площадку, прежде чем заходить, ну как, перед стартом, обязательно пополните заранее кабинет на ту сумму, на которую вы будете активировать эту площадку. Значит, здесь будет всего два стола. Первый стол будет стоить 250 рублей, второй стол будет стоить 500 рублей. Можно заходить на один стол, можно заходить на, на на второй стол, минуя первый, можно заходить и на два стола сразу. И маркетинг мы сейчас будем разбирать с вами. Значит, как будет проходить старт? После вебинара в 19.00 здесь будет кнопочка Активная. И вы поочередно покупаете а, м, э, столы. То ли вы будете первый покупать, то ли а, первый и второй, то ли сразу покупаете второй. Это все по желанию партнеров. Значит, здесь вы можете, а, уже добавлен ви, ролик, будет чуть позже добавлен профессиональный, а слайд уже есть. Вы можете а, посмотреть слайд, все почитать все все все кнопочки уже здесь активные итак переходим к на я немножко расскажу о наших площадках значит что мы имеем на сегодняшний день а, ну, конечно, наверное, начнем с того, что а, как только новые партнеры а, даю информацию новым партнерам, как только вы зарегистрировались, обязательно зайдите на свою почту и подтвердите регистрацию, а, потому что у нас вывод денежных средств, а, регистрации и перевод между партнерами у нас подтверждается через вашу почту значит следующий шаг поставьте пожалуйста загрузите свой аватар и конечно третий шаг это заполните профиль пропишите пожалуйста свой skype или telegram обязательно пропишите свой телефон укажите свою страничку в vk для чего это нужно для того чтобы с вами мог связаться ваш спонсор это первое и второе вы же тоже будете спонсор вы же тоже будете приглашать себе партнеров развивать свой бизнес. И ваши партнеры должны тоже э, иметь связь как э, спонсора э, с вами. В этом разделе у нас прописываются кошельки. Вывод у нас денежных средств на кошельки Perfect Money и Payer кошелек. Если вы вдруг работаете только с одной платежной системой, то вот здесь в другой прописали три нуля и нажали кнопочку «Сохранить». Но ни одна ячейка в кошельках не должна быть свободна. Пополнение у нас подключено к Фрей. Если вы не хотите платить лишние деньги за транзакцию, через эту кассу, вы всегда можете добавиться ко мне, к Лене или к Денису. Мы вам поможем через наш кошелек Payer у нас есть в фонде пополнить. И также через Сбербанк. Все по желанию. Добавляйтесь ко мне, пишите. Мы даем реквизиты. Вы переводите, и мы переводим вам кабинет на кабинет. Итак, на сегодняшний день у нас есть Две инвестиционные, две программы автопрограммы. Это программа «Энергомини», где вход можно входить с 500 рублей. И за один круг с малым количеством партнеров вы зарабатываете 39 750 рублей. Вторая автопрограмма, здесь ход 30 тысяч. И за один круг вы зарабатываете 2 миллиона 400 тысяч. Вы можете забрать в городе Сочи автомобиль с логотипом нашего внедорожника, с нашего, нашего фонда World Money. А также можете забрать деньгами. Это все по желанию партнеру. Итак, у нас еще есть две инвестиции. Это инвестиции на бизнес, который находится на земле в городе Сочи и Адвери. Можно начинать инвестировать с 500 тысяч, миллион и выше. И также есть инвестиционная игра сейфы от World Money. Здесь инвестиции можно инвестировать с 500 рублей, 2,5 и 5000 И наши 6 МЛМ площадок. Ребята, у нас, мы работая всего лишь на на двух площадках, это Golden Ring Mini, мы получаем пассивный доход по двум э, клеверам. Это клевер мини и площадка клевер. Работая, переходим на площадку Golden Ring, мы получаем пассивный доход по площадке World Money и по площадке PD. У кого есть желание, вы можете также активировать отдельно и работать, если вам нравятся эти площадки. А, пожалуйста, World Money можно начинать с 1000 рублей, и за один круг вы делаете 86 тысяч, и плюс за 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring. А площадка социальная ПД. И я делаю акцент. Только на этой площадке у нас есть Каждые 14 дней подтверждение активности кабинета. Прежде чем активировать ее, ребята, подумайте. И а, также есть, а, да за один круг вы сделаете, зарабатываете 3 800 и за а, 1000 рублей у вас активируется первый стол на World Money. А также есть площадки, можно активировать площадка Клевер Мини. Здесь вход 300 рублей, за один круг, ну, за один круг с двух лепестков вы зарабатываете 18 рублей. А площадка Клевер здесь вход 3000, а зарабатываете вы 180 рублей. 7500 рублей Итак, в разделе партнеры находится ваша а, партнерская ссылка и также отображаются партнеры до пятого уровня все ваши партнеры там можно посмотреть партнеры где какой партнер стоит у кого какая площадка активирована в разделе промо материалы находится слайд находится баннеры и да и находится слайды вы можете скачать их профессиональные и э, также делать презентацию по этим слайдам. Ну и кнопочка «Выход». Как только вы закончили работу в своем кабинете, никогда не закрывайте просто на крестик на, на браузере, а всегда нажимаете кнопочку «Выход». Ребята, если вы не нажали кнопочку «Выход» и просто закрыли на браузер на крестик, ваш кабинет находится целый час между небом и землей. Поэтому, это, этим моментом и воспользуются а, некоторые мошенники. Будьте внимательны, относитесь, мы работаем с большими деньгами, поэтому а, будьте очень внимательны. В разделе «Финансы» у нас отображается, а, сколько вы пополняли, сколько вы заработали, сколько вы вывели. И а, также там есть внутренний перевод. Итак, начинаем нашу презентацию. Именно с нашей площадки, которая у нас будет называться «Денежный рай». Почему так назвали «Денежный рай», ребята? А вот сейчас вы сами убедитесь. В том, что здесь, смотрите, всего лишь два стола. Первый стол – это удвоитель. Он всегда дает переход. Первый, первый партнер и второй партнер на удвоители, они дают переход вам во второй стол за 500 рублей. Так что вы можете миновать этот удвоитель, а сразу стать на 500 рублей. А можно так. Я, например, буду заходить и в моей команде, будем заходить, покупаем первый стол и второй стол сразу. Одномоментно. Итак, ваш первый партнер закрыл первый свой стол и приходит, становится к вам на это место. Но не обязательно. Здесь будут на старте, ребята, все люди будут перемешаны. Поэтому здесь уже будем после старта смотреть и ее расстанавливать правильно. А на старте это всегда все перемешку. Полностью здесь наш фонд идет в перемешку. Ну, я имею в виду наша ветка. Ветка команда админа, Лена и моя. Все в перемешку. Итак, становится к вам этот партнер, получает 100, 500, 150 рублей, вы получаете и этот партнер, это независимо, чей это будет партнер, но вы получаете этот, за него 150 рублей, также за этого получаете 150 рублей. И когда становится к вам сюда третий партнер, идет 250 на реинвест этого первого стола за спонсором. Здесь полностью все 150 и 150 с каждого партнера. Независимо, ваш партнер пришел, не ваш перелив, кто-то с другой структуры стал к вам, но вы все равно будете получать. Итак, Получает, например, если этот партнер первый, вот, первого партнера, возьмем его плечо, становится, вот стал четвертый партнер, и он получает, а четвертый партнер получает 100, 150 рублей. а Этот партнер получает 150 рублей. И плюс получают у нас реферальные вознаграждения по 50 рублей. Будут получать все, те, кто приглашает. И вы, будут они распределяться. Значит, получает реферальные 50 рублей спонсоры этого первого партнера. И ваши спонсоры, два вышестоящих, точно так получают по 50 рублей. Здесь настолько, ребята, интересный маркетинг будет, что, ну не знаю, мне очень понравился, здесь будут деньги сыпаться без конца. Здесь ни, нет никаких вот именно здесь... Куда поставили, выставили бронь, туда и станет ваш партнер. Просто на старте не сидите, мух не считайте, простите за выражение. А быстренько стал партнер, быстро выставили бронь, чтобы стал следующий партнер. Следующий партнер. Будьте внимательны. И здесь с каждого партнера будут у нас отчисления получать. Именно пригласил вот, например, этот партнер. А, это второй партнер, да, пригласил он, есть у него а, рефералы, нет, он, он может вообще не, не будет приглашать а, совсем. Вот он один раз зашел, встал, и все, но он будет все равно получать 150 рублей, но просто не будет 50 рублей реферальной. Но его спонсоры два получат по 50 рублей, один и второй. Точно так. И в шестого, ну нет, развивать просто нужно свою первую линию, и у вас будут деньги сыпаться, можно сказать, рекой. Ну, не знаю, мне настолько он простенький такой маркетинг, что здесь все будут получать полностью все. И реферальное вознаграждение будет получать тот партнер, который пришел, стал к вам с другой команды. и получат по 50 рублей его спонсоры. Вы получите, он получает 150, и вы получаете за него 150. Я считаю, что маркетинг очень хороший. Я не знаю, как ваше мнение, но мое мнение это маркетинг супер. Итак, есть вопросы именно по этой площадке. Напишите, если есть вопросы, может быть что-то непонятно. И давайте переходим, наверное, мы разберем мою самую любимую площадку. Это Golden Ring. Ну, начнем мы с Golden Ring Mini. Это золотое наше кольцо. Я очень люблю эту площадку, очень довольна, на ней очень идут шикарные заработки. Итак, можно входить на Golden Ring за 20 тысяч, мы следующий слайд разберем. Но начнем с Golden Ring Mini. Что дает нам Golden Ring Mini? Нам дает он постоянно пассивный доход. Мы будем здесь, работая на этих двух столах, мы будем получать все время постоянно по 3 800, по 2000 Это наш пассивный доход по клеверам на 3 уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. И Второе, это самое главное, дает переход за 20 тысяч на нашу большую, шикарную площадку Golden Ring. Итак, здесь, как вы видите, есть удвоитель. Что дает нам удвоитель? Удвоитель дает нам два партнера, которые нам дают переход в первый блок. Можно миновать, сократить в два раза количество приглашенных партнеров и сразу заходить на 4 тысячи. Итак. Вы приходит, к вам становится первый партнер, а вот второй, когда становится партнер, у нас заложен в маркетингах реинвест по броне спонсором. Поэтому со спонсором нужно дружить и быть постоянно на связи. Прежде чем поставить второго партнера, звоните своему спонсору, чтобы он выставил бронь и ваш реинвест станет сюда, к вам в плечо. А вот под второго поставите бронь и третьего стань. Это может быть первого партнера, это может быть второго партнера. Это не имеет никакого значения. А вот у первого будет реинвестное место. И вы должны выставить ему со своего кабинета, так как это ваш реферал пришел первый. И получаете... 3 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей активируется площадка Clevermini. Если она у вас уже активирована, то вы получаете 3 800 на баланс для вывода. А вот четвертый партнер и пятый партнер, они вам будут постоянно всегда давать двойную выгоду. Переход во второй блок за 8000 и плюс закрывают ваше реинвестное плечо. А вот под четвертого поставьте бронь шестому, а у четвертого будет реинвестное место. И, пожалуйста, вы уже получите 3 800 на баланс для вывода. Итак, сколько у нас здесь партнеров? 6 партнеров, да? 6 партнеров, вы с 6. Это не ваши лично приглашенные, это командные люди. И вы уже здесь заработали 3 700 и 3 800. Сколько? 7 500, да? Правильно, ребята. Вот, пожалуйста, Почти 10 тысяч. Я считаю, что это шикарно. А на второй стол идут ваши партнеры все. Ваши реинвесты, ваших партнеров и ваши реинвесты. Здесь всегда у нас с этого места идет реинвест по броне спонсора. А сюда поставили третьего партнера. А здесь реинвестное место у первого. И что будет? Тысяча рублей на баланс для вывода. А 3000 активируется площадка «Клевер». А если она у вас уже активирована, то вы уже получаете 2000 на баланс для вывода. Итак, с 4000 приплюсовывается к четвертому и к пятому партнеру. И в итоге получается 20000. И у вас автоматом активируется площадка «Золотое кольцо», где вы будете получать там уже не такие деньги, а там уже более серьезные деньги. И можно здесь еще поставили бронь шестому партнера, а у четвертого реинвестное место, и получили уже 2000 на баланс для вывода. Итак, вы 7500 и плюс 3000. Итак, с двух, с шестью партнерами вы заработали 10. 1500 рублей. Я считаю, что это шикарно. Где вы видели, в каком проекте, чтобы с двух столов, вернее, с одного стола получать две выплаты. Я считаю, что это супер. Итак, вы перешли за 20 тысяч на Золотое кольцо. Золотое кольцо, ребята, это, ну вот, не знаю, это наша изюминка нашего фонда. Я считаю, что просто шикарное. Вы можете ее активировать отдельно за 20 тысяч. Так же, как вот у нас работают у нас два партнера, сложились по 10 тысяч и работают по одной реферальной ссылке. Они уже давно работают, девочки. Их это устраивает, они вдвоем приглашают, заработали, поставили на вывод деньги. Деньги пришли на кошелек, они разделили по своим кошелькам и все. Выплаты. И дальше работают. Они даже второй аккаунт и не покупают, а работают по одному. Здесь можно вариантов много. Можно и вдвоем, можно и втроем. Но начнем с того, что вы перешли с Golden Ring к Mini сюда за 20 тысяч. А за вами идут ваши партнеры реинвесты ваших партнеров, реинвесты ваши. Итак, первый партнер стал, второго, когда прежде чем поставить, позвонили спонсору. Спонсор вам всегда поможет и выставит вам именно в ваше плечо реинвест. А вот под второго поставили третьего бронь. А первого будет реинвестное место и получили 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый и пятый партнер, они дают двойную выгоду за 40 тысяч переход во второй блок и плюс закрывает ваше инвестное место, плечо. А под четвертого поставили шестого, у четвертого реинвестное место и получили 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, 6 партнеров, у вас 40 тысяч на балансе для вывода. Шикарно? Шикарно. Итак, следующий дальше. Переходим на второй стол. Это все идут за вами, ребята. Все партнеры, все реинвесты. Итак, вы когда выставили реинвест первому и получили 20 тысяч. А вот 20 тысяч с реинвестного места первого партнера приплюсовывается к четвертому и к пятому партнеру. И получается 100 тысяч у вас. Активируется третий блок за 100 тысяч. А вот под четвертого поставили шестому. А у четвертого реинвестное место. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. Ребята. А Пока доходит сюда вот на третий стол, у нас у каждого партнера уже по 80 тысяч, по 60, у кого даже по 120 тысяч. Здесь настолько интересно и настолько денежно. Итак, со второго стола идут за вами ваши партнеры. Это реинвест по броне спонсора, а вот у второго, третьего поставили, а у первого это реинвестное место и получили 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч делится 10 клонов на площадку World Money по 1000 рублей. Один клон за 5 тысяч на площадку World Money. И 50 клонов летят на площадку PDA. Вот вам денежный рай. Вот вы получаете пассивный доход по этим двум площадкам. А вот четвертый партнер вам 100 тысяч на баланс для вывода. А пятый опять 100 тысяч. А у четвертого реинв... поставили 6-го, а у четвертого реинвестное место – и опять 100 тысяч, и опять 100 тысяч. И так бесконечно, ребята. Здесь нет никаких ограничений ни в заработке. Вы сами прекрасно знаете, что у нас в фонде нет. Мы не, не отчисляем ни на, на развитие фонда, ни администрации. У нас деньги все, как вы видите, идут от партнера к партнеру. Нет никаких отчислений никуда. Итак. Следующая площадка, мы не будем забывать за нее. Это площадка у нас автопрограмма. Автопрограмма а, а, а, Энергомини. Давайте разберем. И здесь у нас на этой площадке очень много возможностей. А возможности в том, что у нас на всех площадках есть привязка к первому столу. Вы не можете купить например, второй стол отдельно или третий отдельно, а нужно покупать всегда первый стол. А вот на этой площадке, и теперь вот будет на денежное, денежный рай, там вот эти две площадки у нас не будет привязки к первому столу. Вы можете миновать этот первый стол, а начинать с 1000 рублей, можно с, со второго стола, можно с, э, с третьего, можно с четвертого и Конечно, можно с пятого. А с пятого, так это вообще шикарно. Вы активировали, купили пятый стол, пригласили первого партнера, получили 12 тысяч на баланс для вывода. Пригласили второго, опять 12. А вот здесь вот купили себе клона, чтобы у вас открылся дополнительно другой стол, пятый. И опять пригласили... Сюда поставим под своего клона и опять 12 тысяч, и опять сюда пригласили 12 тысяч, а сюда купили опять клона. И так до бесконечности, сколько будете работать, сколько будете приглашать, вы будете постоянно получать здесь деньги. И теперь давайте другую стратегию разберем. А стратегия... Такая стратегия, как, если вы, например, активировали, значит, первый, второй и третий стол. Очень выгодно заходить, это всего лишь 3500. Итак. Как только заходит к вам, к вам, вы активировали и пригласили первого партнера. А вы обязательно позвонили, прежде чем поставить партнера, позвонили своему спонсору, чтобы вы выставляете бронь сюда, а ваш спонсор выставляет сюда. Это реинвест ваш. И у вас закрылось сразу два места одним партнером здесь покупает первый партнер, второй стол, вам сразу же 750 рублей на баланс для вывода. А за 250 а, идет выше, вашему спонсору. Итак, покупает он третий стол. Как только нажимает «Покупку» второй партнер первого стола, у вас закрывается этот первый стол и вы сами под себя, ваш клон, становитесь сюда. Как только нажимает покупку второго стола, второй партнер, ваш второй стол закрывается, и вы сами под себя становитесь сюда клоном. И покупает а, второй стол. Как только нажимает покупку второго третьего стола, второй партнер, вы сами под себя становитесь сюда, на это место. И сами себе приносите 3000 на баланс для вывода. А вот 1000 идет спонсору. А за 2000 у вас идет реинвест именно вот этого стола. Третьего стола. Итак. Ваш первый партнер закрыл свой, приходит, становится к вам на это место. 6 тысяч идет в накопительный, а прибавляется ко второму партнеру, и у вас что происходит? Покупка пятого стола за 12 тысяч. Итак, вы закрыли своего клона и пришли, стали на это место, и принесли 12 тысяч на баланс для вывода. Первый партнер, вернее вы сами, первый партнер закрыл свой, 100, все свои четыре стола и пришел стал и принес вам 12 тысяч. И точно так второй партнер закрыл все свои столы и пришел стал к вам на это место. Итак, получается, вы с двумя э, активными партнерами что заработали, какую сумму? 39 750. Вот и скажите, Денежный рай, да? Шикарная площадка, мне очень нравится. Э, и да и вообще наш фонд, ребята, самый лучший из всех, из всех проектов, из всех компаний. Или, может быть, потому что я привыкла с самого дня основания фонда, я уже привыкла, и поэтому, мне кажется, лучше нашего фонда нигде нет, и не, не было, нет и не будет. Ну, и давайте, если у вас нет вопросов, то, конечно, давайте распрощаемся, потому что нас ждут великие дела. Нам нужно набирать новых партнеров на предстарт именно нашей новой площадке Денежный рай.